Всем привет дорогие друзья, новый обзор по airdrop, который проходит на бирже Eobit, то не в курсе, здесь мы зарабатываем монету FastDollars, выполняя простые задания. Данный токен мы сможем продать в июне, плюс еще откроется фарминг PAM, что придаст ценность монете. Ссылка на регистрацию будет в описании под видео, для мобильных устройств используйте qr-код. Регистрация займет одну минуту, верифицировать аккаунт здесь не нужно. Торговля криптовалютой, фиатом, вот вывод криптовалюты фиата и другие функции этой биржи вам доступны без прохождения верификации, то есть КИС. По заданиям За регистрацию Telegram бот платит 1000 монет один раз. Остальные задания выполняете каждый день. Любое задание на ваш выбор все не обязательно выполнять. Что хотите, то делайте. У каждого задания есть свое описание. Нажимаете кнопку «Выполнить», переходите на вторую страницу, где будет подробная инструкция. Коротко по этому заданию. Стартуем бот, выбираем язык, указываем адрес почты от биржи, на которой регистрировали аккаунт. Нажмете кнопку «Получить монеты». Бот вам даст код, который вам нужно скопировать, ставить сюда и нажать «Проверить и получить». Задание выполнено. В этом же боте вы можете взять свой QR-код реферальный. Нажав вот эту кнопку, распечатать его на листе формата А4. Можете даже сразу 5 делать листовок. И расклеивать их в общественных местах, на досках объявлений, остановках и так далее. После чего вам необходимо сделать фотографию места, где вы разместили. Загрузить ее на сайт по одной на сайте вам дадут ссылку на загруженное фото. Ее вставляйте в ответ и нажимаете проверить и получить. Каждый день по 5 фотографий можете выполнять, делать. Это 4500 монет FastDollars. 900. Одно выполнение. Можно 5. Дальше. По депозиту, трейду, свопу, 10 дайсов и как активировать фарминг. Есть два видео, ссылки в описании. Рассказал, как выполняются И есть еще два обзора по депозиту. Депозит можно делать в криптовалюте Litecoin, Ripple трон с маленькими комиссиями. Из кошелька PayR или биржи Bybit. Тоже снял видео и рассказал, как делать. Твиттер вроде бы тоже уже отключен, как и ВК. Работает только Facebook. У кого не заблокирован Facebook, размещайте посты. Содержание поста следующее. И еще что-то от себя добавляйте. Тогда вас Facebook не сблокирует за спам. Общайтесь в чате. На тему криптовалюты здесь 10 сообщений 400 монет снимайте видео для youtube tiktok и конечно же проверка пользователей правильное выполнение заданий каждое проверенное задание приносит вам 100 монет по 12 в день сейчас в основном на проверку идут задания по facebook мы знаем, какие посты должны быть там, TikTok и YouTube. Обратите внимание на пустоту колонки, у кого также не выполняйте сразу эти задания, если уверены, что вы выполняли уже. Достаточно перейти, например, в описание, теперь нажимаем кнопку «Проверить и получить». И здесь вас оповестят, что задание выполнено. Приходите завтра. Уже делал сегодня трейд, своп. 10 дайсов. Присоединяйтесь, зарабатывайте. Время осталось немного. Торги будут в июне. Кнопка, кстати, пока что не активна. Ближе к торгам. Нам дадут возможность перевести монеты с баланса airdrop а на основной баланс, откуда будем продавать монеты. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.